Всем привет! С вами Татьяна Смолей, и у меня просто потрясающий гость – это Марина Демидова, это просто невероятный человек, в которого я влюбилась, и начав играть в Марину на игру «Как воспитать успешного ребенка», игра, которая находится внутри приложения «Прорыв», и я сейчас хочу для вас взять интервью у Марины, расспросить у нее, как ей пришла идея об этой игре и вот об игре об этой. И, Марина, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Ну, я лайф-коуч по целеполаганию, и огромное количество тренингов, которые я провела, и консультации, привело меня к мысли, что мы, в общем-то, все знаем, что все проблемы из детства. И если мы начнем раскапывать с самого начала и решать эти вопросы, закрывая в первую очередь те установки, которые нам вешали с детства, то у нас будет гораздо лучший результат во взрослой жизни. Именно поэтому а у меня родилась такая игра, как воспитать успешного ребенка. И она касается не только тех родителей, у которых маленькие дети, или только планируют заводить детей. Это касается абсолютно всех, потому что мы все в душе Дети, и мы все когда-то ими были, и абсолютно каждому сто процентов вешали установки, которые сейчас мешают раскрыть собственному потенциалу. Вот, собственно, поэтому игра и родилась. Скажем так, эта игра родилась из-за моей лени, потому что мне не хотелось давать огромное количество консультаций и говорить всем об одном и том же. Здорово, здорово. Получается, идея это для того, чтобы, вот как я поняла, я изначально ожидала от игры, что там будут рекомендации, что делать с ребенком. То есть у меня сейчас пока нет ребенка, но для будущего я, я понимала, что мне это будет важно знать, как вести себя с ребенком. Но я была очень удивлена уже от первого дня заданий, потому что я понимала, что будут рекомендации, а оказалось, что рекомендации и работать с ребенком вообще нет. Получается, игра э, создана так, что мы работаем только с самим собой, чтобы не когда у нас хорошее настроение контролировать свои поступки, а чтобы измениться внутри так, чтобы проработать себя так, чтобы автоматически вести себя с ребенком, а, вот именно так, чтобы он становился успешным. Как вам это удалось вот создать вот такое впечатление, потому что я прохожу эту игру, все, вся моя команда, проходит моя мама, моя мама говорит, с первой минуты влюбилась в вас как в личность, и настолько мы воодушевлены этой игрой, Марины, как вам удалось вот сделать это таким образом, как это сейчас. Я думаю, Таня, это связано только с тем, что то, что проживаешь сама и там, где ты достигаешь собственных результатов, это действительно ложится на душу тем людям, которые пользуются этим опытом. Согласитесь, что вы не сядете в такси, где будет написана буковка У, да? Вы, скорее всего, выберете машину, где будет водитель опытный. Правда да, ведь? Да. И да. мы всегда доверяем опыту. Соответственно, тот опыт, который я получила в, собственном, в собственной трансформации и тот опыт, который я получила при воспитании своих двух успешных дочерей, одна из которых первича компания Pride Юлия Мартынова, безусловно, говорит о том, что эта система работает. Раз она сработала у меня, значит, она сработает и у всех. Хочу еще поделиться отзывом, у меня мама, моя мама играет в эту игру, как я уже говорила и э, моя мама отметила, что у нее очень сильно улучшились отношения с ее э, младшим сыном и э, очень благодарна Марине, вот я от мамы передаю благодарность и скажите вообще вот что в итоге получает человек, вот, вот сколько длится игра, 30 дней, да? Uh, нет, 25. 25 дней Вот 25 дней игры uh, вот пройдет. Что в итоге получит человек, который еще не начал игры? Э, игр? Очень хороший вопрос, что те люди, которые выбирают путь трансформации и пока не знают, э, какими инструментами пользоваться, то эта игра для них подойдет. Если человек выбирает что-то изменить в себе, в отношениях со своим ближайшим окружением или социальной средой, то эта игра ему подойдет. И в течение 25 дней вы узнаете все абсолютно секреты и инструменты для того, чтобы сделать качественную трансформацию внутри себя, создать собственное бытие, своего успеха, своего предпринимательского мышления и откинуть все гири, все наши мешающие нам к успеху установки, потому что будет вопрос только в том, что насколько будете пользоваться этими инструментами, инструменты работы единственное хочу сразу предупредить что не думайте что название игра это такая легкость это что-то такое веселое как, ну, такая ассоциация у многих возникает с игрой да это игровой тренинг, это тренинг очень глубокий, а поскольку он глубокий, то придется, придется такие моменты проходить, которые не очень приятные. И я думаю, что, Танюш и ты, и твоя мама с этими моментами столкнулись. Расскажи, пожалуйста, насколько было трудно некоторые моменты делать в этой игре. Когда я была вот в таком медитативном состоянии, и когда я проделала вот то, что Марина рекомендовала, у меня внутри было такое ощущение, то есть я прям точно знала, как нужно воспитывать своего будущего ребенка. Прям не то, как вот рекомендация, а как я вот точно поступлю, как я не поступлю, вот почему. И там вот было перепрограммирование. И настолько интересно, вот всю игру я ловила себя на мысли, что ага, вот я делаю задание, но там не было рекомендации, игра, делайте ребенку так. Но я делаю задание, я понимаю, я буду делать вот только так, или вот только так. Я не знаю, как, как вам это удалось, достичь вот очень-очень глубокие задания и я еще хочу поделиться с вами что марина создала такой большой подарок для всех это чат где все участники игры делятся своими осознаниями и задают марине вопросы где марина очень оперативно отвечает помогает и я вижу по чату что очень многих людей много боли вскрывается вот что вы вот, может быть заметили по по участникам чата по Действительно, что, мне кажется, отношения – это такая тема, которая касается абсолютно каждого на тысячу процентов. И нельзя говорить, что человек счастлив, если у него эта область не отработанная. Я думаю, что мы не найдем ни одного человека супербогатого или супербедного, который был бы счастлив без созданных отношений. Эта тема очень глубокая и болезненная абсолютно для всех, как для нищих, так и для богатых, как для успешных, так и неуспешных. Но, видя, какая боль вскрывается в чате, у меня пришло такое сознание, что необходимо продолжать серию именно вот по глубинной трансформации, и в первую очередь это касается отношений мужчины и женщины на уровне энергии. Потому что мы знаем все, как себя вести в социальной среде, но совсем нет у нас никакой гигиенической грамотности, как взаимодействовать на энергетическом уровне. И вот эту безграмотность надо совершенно осознанно ликвидировать, потому что она очень здорово мешает нам в жизни продвигаться, создавать отношения. Спасибо вам огромное. По отзывам игры видно, как, как, как насколько люди благодарны Марине.